Всем привет. С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Сегодня у меня очередной ролик, который был навеян книгой. Так вот, в одной книжуль попалась на глаза следующая зарисовка из баварских земель. Мать, а с каких это пор в доме Витманов принято держать гостей на пороге? Он подбочинился и гордо расправил плечи. А ну-ка живо, готовь нам швайнсхакса да принеси свежего пива из погреба. Я, естественно, тут же полез в интернет смотреть, что же это за швайнсхакса такое или такой или такая, которую можно приготовить живо. Как водится, автор э, написал нечто странное. Прошерстив просто кучу немецких источников, выяснил, что швайнсхаксе – это свиная рулька, которая сначала варится полтора часа с кучей пряностей, луком, чесноком, а затем и запекается еще столько же. Вот вы как знаете, а на мой взгляд, э, сочетание «А ну ка приготовь нам живо» и «три часа» между собой как-то плохо стыкуются. Тем не менее, я решил попробовать, благо совершенно примитивный. Поехали! Воду ставлю кипятиться. Воду ставлю кипятиться. А сам подготовлю лук и чеснок. Их должно быть довольно много. По сути, первый этап – это просто варка в маринаде. И да, не удивляйтесь отсутствию кислоты. Она не является обязательным компонентом маринада. Само понятие маринад происходит от слова «марину», то есть «морской», так как начиналось все с укладывания продуктов в морскую воду. На самом деле, не обязательно морскую, но избыточно соленую. В морской воде соли содержится около 3,5%. Это на стандартный вкус многовато. Теперь сюда отправляется черный душистый перец, куча лаврового листа и баварское пиво. У меня в данном случае мюнхенское вайсберг Еще в некоторых местах упоминаются тмин, другие пряности, некоторые заморочки. Я выбрал для своего рецепта только те моменты, которые упоминались во всех просмотренных рецептах. То есть, считаю, что он, так сказать, базовый, а все, что попадается нечасто, это, так сказать, отклонение. Впрочем, могу ошибаться. Баварцы есть среди зрителей? Напишите, как в вашем районе готовят. Маринад кипит, рульки в него. Сейчас нам довести до кипения, убавить огонь до самого слабого и варить полтора часа. Вот этот момент, отправка рулик в кипящую воду, очень важна. Положите в холодную, пока вода будет греться, из рулик будет выходить наружу сок. Рульки его потеряют. А когда мы положили в кипяток их, они сразу снаружи схватились, поэтому внутри останется много сока. Ждем. Полтора часа прошло, надо приступать к второму этапу. Во всех рецептах, что я прошертил, шкурку надсекают крестообразно, а затем запекают в духовке. Но к таким рулькам немцы частенько подают томленную или жареную капусту, квашенную, а потом жареную, и картошку. Я решил объединить два эти процесса, то есть запекание ролика и приготовление гарнира. Квашенную капусту промою, она у меня чересчур кислая. И теперь отправлю ее в посудину для запекания. Надо приправить обильно растительным маслом и все как следует перемешать. Масла не жалею, это чтобы капуста во время длительного запекания не высохла в духовке. Сразу же выложу картошку с тонкой шкуркой, она также запекаться будет. Теперь сверху решетку, на нее рульки и вот такую конструкцию в разогретую духовку. Верхний и нижний жар температура 180-190. Все, жду полтора часа и можно пробовать. Ну чудо! Видите, красота необыкновенная. Что касается вкуса и сущности, сейчас узнаем. Ну, наверное, начну я все-таки с пива. Ой, хорошо. Так, что касается рульки. Мягчайшая, очень нежная, сочная достаточно, что касается ароматов, вот э, в чем она варилась, вот эта вот. От самой рульки, вот так вот снаружи, этот аромат чувствуется. При поедании я его не ощущаю. Может быть, если эту рульку выдержать, к примеру, сутки в этом рассоле, потом вынуть, рассол вскипятить, погрузить рульку, отварить... Дизайн полтора часа и дальше по этой же схеме, может быть, будет лучше, не знаю. Но я таких рецептов не прочитал. Способ, который я показывал в приготовлении рульги раньше, ссылочку в уголке повешу, если не забуду, и в описании тоже оставлю. Там, где она запекается под фольгой на овощах, мне нравится больше. Там вкус, аромат концентрируется, рульга остается такой же сочной, как при варке. Но вкус, аромат концентрируется и соус там очень классный получается, вот эта вот глазурь. Мне тот вариант больше нравится. Ну, и попробуйте, кстати, и так тоже приготовить. Это вообще не замороченный вариант. Отварили, запекли и вперед. Время запекания, конечно, будет зависеть от вашей духовки. Час-полтора. В моем случае ушло полтора часа. У вас, может быть, час хватит. Смотрите сами. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, репосты. Всем пока. This <laughs> is